110 лет Семену Альтшулеру. В КФУ провели День науки. Я э, рад, что он преподавал в стенах нашего университета. Камнем вниз с крыши дома. Новый опасный тренд в социальных сетях. У него уже есть депрессия, на основе которой он, в принципе, уже хотел, желал покончить. День самоубийства – это практика. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Арина Улескова. На третьем международном научно-образовательном форуме «Миссия университетского педагогического образования в 21 веке» от Казанского федерального университета была представлена книга «Teacher Education in Russia». Ее авторами выступили ректор КФУ Ильшат Гафуров, директор Института психологии и образования Айдар Калимулин и профессор Роза Валеева. Было очень важно показать в этой книге богатую историю российского педобразования, его настоящее и его будущее. И я уверен, что эта книга будет очень востребована не только среди российских, но и зарубежных ученых, потому что в настоящее время в России и в Казанском университете, в частности, происходят большие изменения в области реформирования процесса подготовки учителей. И те лучшие практики, которые мы формируем сейчас здесь,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 Готовясь к теме, я значит, узнал, что он ä, первым рассмотрел ä, вот это вот ä, звуковое поле как, как динамическую, энергию которого мы можем поглощать, чтобы рассматривать вот все спектры, ну, на, на чем основывается акустический парамагнитный резонанс. Этот человек, очень выдающийся, очень гениальный, мне кажется. Я ä, рад, что он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 Казанский федеральный университет получит финансовую поддержку для создания новых лабораторий в рамках формирования молодежных научно-образовательных центров. Общий объем финансирования составит 108 миллионов рублей. Целью проектов является развитие технологий, которые позволят предсказывать синтез молекулы и внедрить искусственный интеллект в химическую промышленность. В рамках закрытия форума «Казан Диджитал Вик» состоялась торжественная церемония награждения победителей Хакатона «Цифровая арт-терапия». Магистранты КФУ стали обладателями приза в размере 150 тысяч. Награды вручил премьер-министр республики Татарстан Алексей Песошин. Хочу пожелать всем новых успехов. Казань будет вновь рада приветствовать большинство из вас, а может быть и всех вас, в сентябре 2022 года. На этой неделе интернет потрясли новости о серии подростковых самоубийств. Опасный тренд в социальных сетях запустила девушка из Зеленограда, которая свела счеты с жизнью в прямом эфире по трек белорусского исполнителя. О причинах и последствиях разбираемся с экспертами Казанского федерального университета. Не звони! «Уже недоступны мои номера». Эти строки уже нельзя прослушать на музыкальных сервисах. После того, как несколько человек покончили с собой под этот трек в прямом эфире, исполнитель Олег ЛСП принимает решение удалить песню со всех платформ. Опасный тренд ТикТоки за последнюю неделю лишь набрал обороты. Некоторые пользователи записывают постановочные видео, где выпрыгивают в окно. Делают они это не ради того, чтобы свести счеты жизнью, а ради популярности. Все подобные видео удаляются из социальной сети администрации ТикТока. Почему эта волна суицидов началась и почему у смертоносного тренда появились поклонники, которые записывают постановочные видео? Есть, с одной стороны, постановочные видео, когда это, по сути дела, артисты снимают ради лайков, ради аплодисментов и так далее. И это тоже зависимость такая своего рода. А есть люди, которые, может, даже каким-то образом хотят свою смерть, свой суицид тоже представить всему миру, и это у них тоже своего рода такой монолог и обращение ко всему человечеству, ко всем, например. Такой протест, такой бунт. Такой прощальный монолог и опубликовала девушка из Зеленограда в своем инстаграме. Действительно ли номера группы ЛСП могут нанести такой смертоносный ущерб по жизни подростка? Безусловно, музыка оказывает влияние на человека. Однако стоит ли винить творчество артистов в первую очередь при подобной ситуации? И говорить о том, что у него суицидные желания появились после того, что он просмотрел такие виды, не приходится. Это неправильно. У него уже есть депрессия, на основе которой он, в принципе, уже хотел, желал покончить жизнь самоубийством. Это практика. Песня «Номера» белорусской группы ЛСП была удалена из ВКонтакте, Яндекса и российского отделения Ютуба еще в 2018 году по указу Роскомнадзора. Песни эксперты увидели пропаганду суицидальных действий, а это запрещено российским законодательством. Так в чем же проблема номеров? Может ли песня вогнать депрессию? А может быть проблема в окружающем мире цифрового глянца? Каким образом эксперты выявляют так называемую пропаганду в музыкальных текстах? Ну, у нас в российской эстраде очень много групп, которые ну, довольно-таки депрессивные. И где упоминается и смерть, и, возможно, даже самоубийство. Оценить, является ли это пропагандой самоубийства или не является, наверное, может только ну, филологическая экспертиза какая-то. То есть они это определяют, что есть. А на законодательном уровне запретить можно все, что угодно. Проблема в том, что будет ли это реализовываться, то есть это уже другой вопрос. На данный момент песня «Номера» удалена со всех стриминговых площадок. А при попытке найти песню в ТикТоке, пользователь натыкается на телефон доверия. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ученые КФУ представили разработку на школе-симпозиуме в Крыму. Сотрудники Института физики представили модель, которая позволяет определять математическими методами оптимальные параметры обработки образцов различной физической природы. Помимо презентации разработки, казанские ученые выступили со своими докладами. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась жеребьевка ежегодного кубка КФУ по мини-футболу. В этом году список участников пополнил Елабужский институт Казанского федерального университета. Напомним, что за матчами кубка можно будет следить в наших социальных сетях. Кубок университета по мини-футболу – это одно из... Флагмановских мероприятий Казанского федерального университета Мы уже совместно со спортклубом, с казанскими «Еллбарсами» проводим его четвертый год подряд В новом формате, когда все матчи, абсолютно все, начиная в этом году с 1.16 финала и до финала проводятся в прямом эфире Наш телеканал это, естественно, транслирует То, что появилось на турнире Елабуга для нас это огромный плюс Во-первых, мы получаем плюс один матч у нас появляется стадия 1-16 финала. Турнир свой расширяет географию, если раньше у нас были только казанские команды, то есть те, которые участвовали от головного вуза, потом появился, точнее вернулся на турнир, на Бежен Челнинский институт, и теперь появляется на турнире Елабужский институт, команда, которая для многих, наверное, станет сюрпризом. На этом все. В студии была Арина Улескова.